Помогло! Ура, товарищи! Ну и как теперь? Вот с таким жить? Это, может, тоже какую-то неравномерность создает. Не знаю, может быть, буду строить что-то более плоское туда, куда-нибудь. Буду думать. А по крайней мере, источник проблемы выявлен. Ура, ура, ура! Спасибо всем, кто принимал участие.